Всем привет! Вы на канале Мистер Диньяс! С вами Дин! И мы сегодня будем делать мой любимый хлеб! Лепешки Дина! Но ну, приступим! Это такая тарелка, в которую мы будем мешать вот это у меня такой мерный стаканчик. Я там буду мерить сахар и могу. Отодвинем нашу тарелку, возьмем мерный стаканчик и насыпьем 100 грамм соли. Сахарного песку. Берем сахар. Ставим и высыпаем. 100 грамм песочного песка и так у нас песка сейчас мы его высыпем в эту миску и высыпаем берем же миску убираем сахар и ставим соль У будет вот только сахар У будет столько соли и высыпаем убираем соль Сода. берем пол чайных чай, ложки соды и собираем соду берем бразер берем ложку и получаем пол ложки, посыпаем тоже в миску разных людей и убираем ложку берем чайный соус базилики и мываем получаем ложку на иванг получаем чайную ложку и на перше пела. Видите, ребята, пошла яйца. Это ж нам были пышные лепешки. Убираем ложку. Закрываем Бальзамический уксус. Убираем. Берем два яйца. Два. Один. Два. Два куриных яйца беру и тоже туда. Вот поступаем берем второго яйца. Делает нам, которую можно взбатывать. То есть это место миксера. И она, когда сбатываешь, превращает все, что мы туда положили, в общую массу Так, как у вас взбатывали, ребята, да? Видите, как получается? Смешивается. Смешивается вовсю массу. Ну все, теперь мы еще добавим сюда кефира и муки. Пока отставим нашу миску. И возьмем кефир. Берем кефир. Берем стакан. Так как, как у меня стакан вот такой, мы будем наливать два стакана. А вы берите обычный сандартный стакан 200 миллилитров. Наливаем. Открываем кефир. Так, наливаем. Как сменить, кефир загустел придется. Подождать Так Так, ну все, ну и Теперь Воеваем туда Итак, манайи и уливаем Закрываем кефир Собираем кефир Теперь ставим наш тарелку и вмешаем. Вот так размешаем. Теперь добавляем муку берем нашу саминку и добавляем муку Вот мука под вот сито и мы будем насыпать по одной ложке в это сито и просеивать муку понадобится два стакана или одну ложку и сеем. Итак, начинаем сесть. наше сито. Большая гора, ребята. Масса становится похожа на тесто. Надо бы еще подсеть уже Жидковато. Берем наш сито, берем наш муку, сыпьем. Смайм. Вот это все. прибавилось по-моему тяжелая работа ребята но ради лепешек стоит Что-то начинается мешать ее. Такая масса должна. Быть. Такой густоты. Сейчас будем класть на стол. Сперва рукой. Тесто. Значит, если три части теста, пушцы и пешки. Сейчас я их разными ладошками. Вот так. Он не стоит похоже на епешки. Начинаем. Забыл вам что разорвать со всех сторон. перевернуть, переворачиваем, дополняем надо их. Так, и так все это сделаем. Все Поворачиваем. И что-то, ребята, спасибо. Все, теперь они похожи на эпюк. Они еще не готовы, их нужно обжарить. На сковороде со скисом, с растим маслом. Ну, мы начнем жарить. Вот такая у нас сковородка. Сковородка у нас левых. А выберите сковородку, которая вам больше нравится. Давайте жарить. Берем красивое масло. Масло. Открываем крышку и наливаем. Ну этого хватит. Закрываем крышку, растительного масло и закрываем. Сейчас нам надо нагреваем масло на сковороде. Масло для лепешек нагрелось. Я положу туда тесто. И скоро это тесто будет лепешкой. Ну, а она сама пожарилась. Будем переворачивать на другую. А вот и я. Правда, немножко подгорела с одного боку. Но все равно такая румяная и красивая. Красивая. Ах, какая же я красотка. И нас не одна, а целых три сестренки. И сейчас, кажется, вылезу из сковородки. Блю побольше простора. Же побольше сковороду. Тавится, когда больше места. Таскивайте же меня быстрее. Вот. Я на тарелке. <пишут> Ешь уже быстрее нас. Открываем кусок. Отмокаем мед. И пробуем. А вы можете такие же спечь и попробовать с медом, как я. С вареньем и всем вы захотите. Всем пока! пока. А я продолжу поедание ебешка.